О, привет, передавай с угловатого всем. Всем привет с угловатого. Всем. Вот попали на угловатая. Дорога, конечно. Если погода позволит, обратно буду снимать. Дорогу. Покажу, как сюда добираются. На технике. Итак, ребята, мы на угловатом. Я здесь давно не был, ничего не изменилось, кроме дороги. Дорога – это что-то. До того берега мы обоим, а пойдем вон там, вон там. Там щука ловится, в том конце. Здесь, здесь тоже с берега щука вовица. А так у нас времени-то дофига, что-то надо делать. Если как бы, типа, все равно не... Приплыть конкретно в то место, где щука ловится, невозможно. А я, думал, а я Не, ну, судя по тыкам, тут люди ставят жерлицы гораздо чаще, чем раньше было. Либо просто не, не ленились, какие-то приехали, ну, уявленные. Тут, тут, тут, тут. Вот смотри. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот оно не подряд. Здесь работает. Да yeah. <laughs> Костя решил пройтись по речке <laughs> Что-то булькает <laughs> выгоняет рыбу, рыбу из озера обратно, не клюет в озере рыба. ну нам не надо такую сядочку. ну так прикольно ты тут ходишь, прикольно ты так ходишь здесь Нецезорные слова, прошу, не произносить. Мы тут рыбов и руками. Бабочка ловили. Меж пальцев проходит. Вот такие вот. Пальцы минания. Учей полон всяких... Приключений. Приклю, приключения. Приключений. Не красиво, красиво, чем. Мы опять же на кать, каком? На угловатом. На угловатом. Утираем углы. Утираем углы. будет только прийтики да тихо 3 июня угловатая. 3 угловатая. Да. Вечер. Хат. Добрались до нижней хаты. До нас ходили только какие-то животные. Снимаю все как есть, дабы потом не было ко мне вопросов, Чтобы когда там были, что там было. Вот банька закрыта на палочку. Сейчас зайду посмотрю. Дав давно там сам не был, все в порядке. Если честно сказать, вот. ничего, ничего не пропало, все хорошо. Чиповатее. Дом цел, цел. Вот летняя кухня. Или что там за как называется, не знаю. Вся обвалилась, весь шифер пропал. Вот. Здесь в принципе все хорошо. Не будет. Так вот стол. Туалет. А здесь место для парковки. Место для парковки. Но летней кухни нету. Готовьтесь готовить на костре. А там, как обычно, свинарник. Свалка. Что-то похоже на мангал и коптильню. Но ну, оно уже непригодно для использования. А то не было к нам никаких претензий. Мы уходим. 3 июня 2022 года. Ну вот, мы провели денек на угловатом там ребята ругаются, не надо смотреть, уже поздно, возвращаемся домой, вот так. Как он тут выворачивать будет? Переживали Кофер класса Водителя делится На три категории И, слух, и слух, а наш водитель третьей категории И Пока холодная потом немножко. Остановимся, остынем.